Здрасте, это а, я окей. за посылочкой. Ага. Спасибо. Ага. Красота. Все, ага. ничего не сказал там ага. парень у взгляд. А ага. Ну это подарок просто он мне ага. подарил, ну там ага. стрим, YouTube, короче. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Вот такие ребят дела. Это вообще по кайфу. Ага. Мне не терпится посмотреть, но тут явно что-то такое. Это, наверное, вообще просто Вообще не знаю, что это. это Это стул для стримов Шучу Короче, я не знаю, что это такое Но это, блин, это будет круто Я сейчас распакую это Таких подарков мне никто не делал По сути, это вообще с души Мне вы, конечно, делали, там жена на день рождения Но вот так вот, чтобы с Ютуба Что-то пролетело Я в шоке Прямо от радости Я сделал ему добро, а он сделал мне добро Ох, как сочно здесь Как сочно здесь Вот это Апрелевка Вот это магазин в Апрелевке Все это вообще у него просто Вот это красиво, первый раз Первый раз Ебать, чуть нахуй глаз себе не выкрою Это было страшно Первый раз Мышечка, ребята, новенькая мышечка С подсветкой, лазерная Вообще просто Пушка, пушка просто Где камера Коврик Шикардосовский коврик Просто шикарный коврик. Ребят, ну я в натуре рад. Это же просто вообще огонь. Вот это, блин. Все, это вообще. Я этого чувака... Ребят, давайте сделаем красиво. Потому что Виде. Он мне сделал красиво, я ему сделал красиво. Давайте теперь за такое красиво, которое сделал он мне вообще просто, -мо! давайте, ребят, сделаем ему красиво а? по-братски, продолбим все продолбим все тупо механическое продолбим все подписку на его канал ребята, заходите в телегу в описании реально что-нибудь купить у него, я не знаю, хотя бы мышку, блин, за 20 рублей, я не знаю, если они есть у него там за 200 рублей. Ну это просто лучший чел, просто лучший. Я бы тоже такое видел, я тоже не же... научился. Да, да, это... Я бы тоже немножко.